Доброго времени суток, зрители подписчики моего канала, с вами Вена, и мы возвращаемся в Сёгун 2 оригинал. На очереди у нас такое довольно забавное сражение э, с врагом, который решил на меня напасть. Ну, то есть на Ита. Э, с Ита сейчас будет драка. Э, забавно на тем, что у меня тут есть самураи, у меня есть вообще все, чтобы победить, а у Ита нифига нет, и он решил попробовать... Попытать счастье, так сказать Непонятно, зачем он это сделал Но, в общем-то, он за это поплатится своей башкой Симадзу Токахиса Сейчас покажет, что такое Мастерство Хотел сказать карате, но нет Фехтование тогда, наверное Фехтование Карате здесь у нас не практикуют Иначе тебе просто отрубить башку так, ну что ж, что скажет наш командующий? Катана вынули. Экипажи, если и あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むがこれも運命のなせる技仕方なかろう地獄の鬼どもが束になって襲ってきたとてこの石垣を守り抜くぞだが当面の敵は鬼ではなく人間よって心配は無用じゃこれだけは約束する戦が終わったら忙しくなる跳ねた敵の首を集めて数えんとならんからな Ну да, это правильно. Где у нас будет по горло? Хе, отрубить горло. Так, ну что у нас тут? Ой, я думаю, что это будет easy battle. Только вопрос в том, сейчас, где мои лучники, Три третий отряд. А, они все стоят на стенах, оказывается. Так, ну ладно, сначала посмотрим, где их войска подойдут. А их войска все идут по центру, но это огромная их ошибка, по-моему, да, по центру все идут. Или там кто-то вдалеке есть? Не-не-не, мне кажется, там какие-то кусты просто. Вот, и вся армия. Ну и, ребята, идите сюда. Сейчас мы вас встретим как наших братьев. Только надо сначала потратить наших осигару. А, тут нету, кстати, замковых осигару, да? Тут только есть замковые самураи. Блин, я думал, есть еще и замковые осигару, но нет. Их здесь нету. Командующий сразу назад отсылаю, потому что я знаю, чем это чревато. Чревато тем, что их будут обстреливать из луков. Мои... Как сказать, супер отряды я их тоже назад отсылаю, потому что их желательно использовать вот в самый, как сказать, жесткий момент, когда враг начнет врываться, тогда подойдут мои самураи. Так как их надо сберечь как можно больше для дальнейшего наступления. В принципе, логично. Ну а вот и Сигарус Яри будут, в принципе, принимать на себя больше, как сказать, большую часть ударов. И замковые самураи тоже, потому что все равно они восстанавливаются. Они даже если все здесь погибнут Они все равно потом снова появятся в следующем Если будет какое-то сражение здесь они Снова будут иметься Ну а вот э, замковых А, ну кстати замковых Сигару здесь не было скорее всего Потому что замок-то вообще бомжатский Да, так что неудивительно, что их здесь и нету Что-то я как-то сразу затупил ну, лучники, надеюсь, смогут их немножко поднастрелять Хоть немного урон нанести Посмотрим на это Давайте подходите, не бойтесь. Мы не кусаемся. Мы всего лишь отрезаем головы. И коллекционируем их потом, да. Так, сейчас уже рейндж появится. Все, стрельба есть. Начинается стрельба. Так, вражеские отряды, я смотрю, бегут пока. Лучники, кстати, вражеские не стреляют. Возможно, они хотят нацелиться на мою командующего, но это очень далеко им придется обходить это. Пипец, просто сколько времени потратят они. Не-не-не, они все-таки на лучников на цели, не знаю. немножко могут подальше отойти, потому что по ним тоже будут куда -то стрелы. Так, обстрел нормально идет. Отличный обстрел. Сейчас придется уже отходить здесь. Так, отходите. Давайте, на стены. Так. Обстрел продолжается. Если что, эти сигары тоже пускай растянутся, чтобы по ним попадание было меньше. Так, тоже отходите. Давайте, все вперед. Все собираетесь, давайте-ка, в нормальный строй. И держите позиции. Обстреливайте вражеских лучников. Давайте обстреливать их. И держите позиции. Так. Можно было прикольнуться, кстати, выбежать на улицу, чтобы атаковать этих лучников. Но нет, я, пожалуй, этим заниматься не стану. Я так иногда делал, но это довольно рискованная вещь. Вот смотрите, что я хотел вам сказать этим Что типа мы выиграем изи Они уже вон бунтуют и они сейчас побегут Просто потому что у них уже все, боевого духа нет Можно сказать Еще немного, и а они все побегут Колеблются, колеблются Ну давайте, бегите, ребята Бегите к мамочке Так, одни побежали Тут еще один отряд есть Там вот еще один отряд Ну тут правда замковый самураи, я думаю им вообще ничего не угрожает Они тут настреляют дофигища Нарубает дофигища. Мечами, короче, будут кидаться во врагов просто, как дротики метать. Ну все, слева-справа уже солдаты очень сильно подорваны. Боевой дух у них у всех уже очень низкий, и они начинают бежать. Они, конечно, еще вернутся, судя по всему, потому что они белые, да, то есть это еще не означает, что они полностью отступили. Но по факту у них уже шансов нет никаких. Я даже могу, в принципе, команду еще попробовать вывести, но это. Нет, это мало Мало в этом смысла, так как все равно Его лучники Успеют пострелять Плюс вражеский командующий успеет подбежать Чтобы помочь своим лучникам Так что нет, наверное, этого делать не стану А вот здесь надо подослать наверное, копейщиков Так, куда они стреляют, кстати, интересно А, они стреляют в этих копейщиков ё нифига вы Какие акробаты Атыбаты, акробаты так, ну тут я даже не знаю, что-то вообще надо делать или нет. Мне кажется, они сейчас все равно сами отступают. Ну а замку и самурая доказывают, так сказать, свою преданность мне и нормально так нарубают гол головы. Одна голова за другой просто отлетает со стены. Правда, потом как бы собрать это все дело, да, чтобы никто не сказал, что вот это я, это я на самом деле нарубал головы. Потому что такое возможно вполне. И такое, кстати, имел практику в те времена. Так, ну, тут все. Лезут, начинают уже лезть даже лучники. ⁇ мои ребята, но вы, конечно, раскошелились. Лучников посылать на стены, но это надо иметь, я не знаю, какой ум. Совесть даже не надо иметь, наверное. Так, а что, они уже все убегают, что ли? А, это не, это еще копейщики пока что. Ну, тоже порубайте их немножко. Я командующего водить за стену не буду, пока мы не убьем их командующего. Потому что он на коне. Он, соответственно. Быстро бегает, теперь можно пойти в атаку. Немножко, немножко прокачаться, командующему не помешает, в принципе. Так, ну замковый самурай тут пускай будут принимать удар всех его лучников, в принципе, почему бы и нет, потому что все равно ему ничего не угрожает. А Ч ⁇ это он в опасности? Он, блин, бежит где-то, атакует отступающих. Че он в опасности? Почему? Ладно, это, короче, фиг с ним. С этим чуваком, советником. Говорит всякую ерунду, сам даже не понимает, наверное, что говорит Так, ну ты готовься, короче, сейчас будет мясо бежать Ты можешь его порубать А, кстати, его военачальник сагрился на моего военачальника, окей Я не против, агресс на него, твоя армия вся погибнет Ты сам побежишь за своими солдатами сейчас Так, ну а сигары неплохо прокачались Правда, их хорошо надамажили ну, это, в принципе, проблема такая себе. Потрясены уже. Иди сюда, сукин сын. Так, лучники, перестаньте вести огонь. Потому что тут все-таки опасность есть небольшая по-своему попасть. Ну, вот, например, о чем я говорю. Так, а ты давай рубай головы. Головы знатных господ, дворян. А, этот, кстати, всего лишь одного убил. Ну, нет, нет, нет. Конечно, продолжаем. Мне надо его военачальника хотя бы убить. Конечно, всю армию догнать не смог, потому что она убежала гораздо раньше того, чтобы, в общем-то, враг проиграл. Но военачальнику отрубить голову вообще надо, 100%. Иди-ка давай, нарезай его. Так, а второй военачальник... А, там все, три человека осталось. Ну, давайте ускоряем время, конечно же. Ничего тут наблюдать. Только за тем, как мои гоняют за вражеским военачальником. Шоу бы нехило наблюдать. И, кстати, он, наверное, уже умер. Вот жаль, что во втором Сугу эту возможность посмотреть, там, умер или не умер, вражеский командующий убрали, потому что здесь этого нету, непонятно даже где, кто вражеский умер, командующий или нет, потом только узнаю после битвы. Ладно, заканчиваем на этом сражение. Изи просто, fucking изи. Сколько, главное, солдат потерял? Ну, там в основном только одни сигару, да. С Яри были потеряны. 319, а враг потерял 1200. Причем умерли у него командующий? Сейчас узнаем. Да, умер командующий. Конечно, остались какие-то два отряда, но это полная ерунда. Мы сейчас их будем преследовать и догоним вплоть до... Вплоть до Хьюги, по-моему, да? Хьюга, следующий город. Ну, давайте в атаку. А, ну, хотя, да, сначала прокачаем удаймёк. Стратег, потому что это перемещение всех отрядов повышает. Плюс еще э, Майдзин. Ну, подождите-ка, у него чё? А, У него честь Дайми, кстати, плохая, так что давайте-ка честь Дайми лучше повысим. Не знаю, почему такая ерунда. Конечно же автобой, так как тут всего два отряда. Тут ничего даже наблюдать. И идем на Хьюгу. Тут еще, кстати, отряд, можно их атаковать. А, они, кстати, не против подраться. Вот это забавно. Ну, идите-ка сюда к папочке. Потому что они могли бы отступить и попасть в замок, а они почему-то решили А давайте-ка мы такие смелые ребятишки посражаемся сражаемся самим Симадзу Токахису, без команды еще, причем, ё -моё. Ну короче, Иго соснул уже, можно точно сказать Потому что его замок сейчас останется без войск, там, наверное, только один гарнизон будет сидеть И несколько ополченцев Я туда просто приду, вломлюсь и всех порежу Всем вломлю по самой негодуй. Конечно же засуха нам засуха лучше всего. Вау, командующий место Учадомо, командующей. Забавное. Что это за блюр, черт возьми. Каждый раз, каждую битву почему-то блюр проявляется короче даже игра не дала договорить ему все что он хотел там сказать <laughs> но, в принципе он правильно выразил мысль я даже так же точно думаю что это просто ничтожество они появились в грязи и в грязи сдохнут как свиньи но сейчас мы будем дождаться наше подкрепления сначала конечно Одним только Семадзу, только Хисо, конечно. Я знаю, что он великий командующий, но... Э, влетать в врага без войск, конечно, круто, но... Однако, это закончится ничем. Так, подведем, давайте-ка войска. Тут, кстати, вообще какая-то интересная карта. Какой-то... Какой каньон небольшой, какие-то холмы. Прямо, блин... Рим второй, словно, я зашел, потому что... Там карта таких дофигища. Ну, то есть, ландшафта такого дофига. Особенно рядом с Италией. И потому такие карты встречаются частенько. А вот здесь это я впервые вижу вообще такую карту интересную. Ну, тут тоже, конечно, такая же система, что типа по ландшафту создается карта. Но удивительно увидеть такое зрелище. Обычно какие-то холмы, а тут у нас какой-то каньон образовался. Словно сюда упал какой-то этот, не знаю, метеорит. Фиг знает. Ладно, короче, подвели свою армию. Еще ближе, конечно, подводим, потому что далековато, я не могу даже посмотреть, что у него там за войска сидят. Так, у него здесь копейщики, здесь копеечки, сзади лучники. Ну, короче, он собирается копеечками принимать наш удар, а лучниками отстреливаться, да? Ну, так у меня лучников-то дофигища. По-моему, у него там всего ли один или два отряда. Ну, хотя как дофигища? Три отряда, причем побитых получается практически столько же, сколько и у него. Ну просто он вынужден будет подойти все равно ко мне лучниками и атаковать меня. А мы с возвышенной позиции, так что у нас стрельба тут лучше будет. Так, ну что там, где ваши? Где ваши солдаты, а? Где ваши хваленые игрские бомжи? Мы подойдем давайте-ка здесь с самураями. Также копейщиками. Так, ну а сигару Яри? А сигару Яри. Так, кстати, что-то вы как-то вообще странно поставлены в армии моей. И Лучники тоже как-то странно вот так вот вас всех выставить. И давайте вот таким вот образом. Так, ну а командующий, командующий. Я думаю, что вы зайдете с тыла, потому что лучников, конечно, лучше зачаржить. Да и при... к тому же можно и сигару тоже зачаржить, они тоже разлетятся к чертям собачьим. Здесь главное просто момент вовремя все сделать одновременно, да, будет все зашибись вот, кстати, копеечки еще стоят Это Стена копии у них стоит Ой, ребята, какой вкусный Какой вкусный кусочек, я хотел сказать Но тут фраг начал что-то действовать Куда-то побежал Давайте-ка мы тоже побегаем немного Чтобы они нас не атаковали ни в коем случае Ага, не-не-не, подождите-ка Отменяю приказ, они тут идут прямо на, мои, на, мои, на моих лучников Так что, обстреливать их Почти что. Вот, сейчас вы можете их обстреливать. Сукины дети, они в лесу прячутся? Вот в этом проблема есть. Есть загвоздка. Так, ага. Да блин, они то появляются, то исчезают. Так, давайте-ка сюда все. Быстрее бегом. Потому что сейчас мы попробуем атаковать скоро. Иначе нас тут будут обстреливать безнаказанно. Ну хотя нет, безнаказанно у них уже не выйдет обстреливать, тут мои уже лучники начали действовать. что-то как-то не все действуют, я смотрю, только половина почему-то стреляет. Половина стоит халявничает. Ну-ка давайте все видите огонь по ним. Да ё-моё, что я сделал? Почему там нельзя было встать? Что за холм какой-то дурацкий? Блин, разбегайтесь. Ну, стреляйте по ним, -мо, вы же видели их только что. Стреляйте. Как так их не видно? Они же прямо перед вами стоят. Ах, как же маскировка тут далеко действует. Точнее, как она жестко действует в этой игре. Потому что, по идее, не стреляют, то... они стреляют, они уже должны были сто раз спалиться. Почему мы их то видим, то не видим? Ладно, убивайте всех, короче. Да ладно, почему мы так фигово стреляем, они лучше. Мы же с, воз... с воздушной позиции. Блин, там еще и командующий спалился, его начали атаковать. Так, короче, сейчас мое терпение закончится, я начну просто идти в чардж. Давайте подходим тогда поближе. Ну, это ГГ, короче, понятно, мои лучники вообще ничего не могут, какой-то просто бред собачий. Как так, их лучше лучники стреляют? Эй, ладно в лесу я сражаться просто обожаю поэтому конечно же сейчас мы подеремся здесь с вами командующий пускай идет в атаку а может быть конечно где-то и копейщики установлены но пока на них насрать вообще полностью Так, лучники, идите-ка сюда. Все, отходим. Отступайте, отступайте, отступайте. Выдавайте в атаку. блин командующий там что-то прям зацепился жестко я смотрю так здесь деремся давайте-ка подходим давайте в атаку в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Все, армия его разгромлена. Тут, конечно, еще остался какой-то отряд, непонятно, что он тут делал все это время. И давайте их тоже догонять. Конечно, самураев очень жестко поатаковали, но это было ген... генеральное сражение, так это назовем. Поэтому потери среди самураев наверное, не играют большой роли именно в этой битве. Тем более такая потеря. Если там потеря была бы полный отряд почти, что тогда, конечно, жопа. А так, в принципе, средненько сыграли. Просто я в лесу вообще играть не умею. Тут хотя бы лес не такой прям плотный, как, например, в Медиволе. Там вообще жопа полная, как играть в лесу непонятно. Но я, в принципе, не люблю битвы в лесу. Еще почему-то как-то вообще непонятно, почему, как мои лучники стреляли, то есть они ужасно стреляли. Хотя, по идее, ничего это не предвещало. Так, всех вроде давай убиваем, да? Тут мой генерал это уже все заделал. Отлично. Что-то еще кто-то бегает, что ли? Да нет, вот тут больше никого. Куда вы там бежит? Так, давай-ка займись вот этой кучей, пожалуй. Потому что тут что-то прямо их дофигища осталось. Надо заняться этой кучкой. А ты вот эту кучку преследуй. Так, отлично. Ну, хоть сколько-то добейте. Давай-давай-давай-давай-давай. Рубай-рубай-рубай-рубай. Рубака мой. Так. Ну, тут все уже. Конечно, конечно, для этих солдат. Вот там еще бы догнать, блин. Где... Ну сейчас их просто загоним так, чтобы они прям бежали в, той, в, тот, в тот край карты, который наиболее далекий. Ага, нет, тут уже осталось совсем мало, так что... К сожалению, эти убегут, а сигары с Яри. Ну ладно, фиг с вами. Решительная победа. Ну отлично. Я считаю, нормально, мы отыграли. Конечно, вот только лучники непонятно, почему стреляли так ужасно. А вот в лучниках больше всего как-то сомнение у меня, почему у них такая стрельба была фиговая. 197, ну нормально, в принципе, да. Давайте-ка идем сейчас дальше. Там, конечно, понятное дело, еще кто-то остался жив. Ты возвращайся назад, командующий. Через ход вернешься. Так, здесь что у нас по найму? У нас должна была Кабая наняться, кстати. Что-то она не нанялась, или я не нанимал. А, я, наверное, пропустил найм, да. Слушайте. Так, здесь у нас еще пока никого нету. Забираем этот торговый путь. Сейчас у нас появится торговые уже. Мы сможем торговые лодки нанимать Я найму торговую лодку, только через ход еще один Значит, три торговых пути у нас точно есть под контролем Это отличный результат Потому что это наиболее вкусные три торговых пути И мы сможем с них качать деньги просто неимоверным, не, неимоверными потоками Ну ладно, пока что давайте пропускаем ход, наверное Вроде все уже сделал А, не у меня же еще есть деньги ну, хотя на что эти деньги-то потратить, да? Тут у меня будет восстание? Нет, еще пока все будет нормально через ход. И тут вообще все будет нормально, потому что у меня сейчас появится еще здесь и. Э, трактирчика, и там будет народ бухать, радоваться жизни, короче, все будет отлично у них. Ну и тогда, наверное, просто пропускаем ход, я так понимаю, да. Будем обустраивать следующую провинцию, когда мы ее захватим. Так, отлично. Ну, и ты, конечно, ливнул, понятное дело. Сагара там что-то какие-то действия предпринимает Ага, казна у нас еще и пополнился к тому же Отлично Ну и хига, конечно, пустая, оказывается Забираем Как я и предполагал Мы эту провинцию захватили без проблем Так, еще одна торговая Вот, еще, извините, просто у меня кабая с луками Пускай идет туда Заберет этот торговый путь И нанимаем теперь торговые суда Прекрасно Тут уже все занято, Мийоси. Тебе не дам, я это. Тут мы сейчас тоже займем. Тут мы заняли. Но ну вот северное совсем я, наверное, скорее всего не займу. Даже если сейчас поплыву, я не успею. Так что я не буду пытаться это делать. Так, мы можем торговать теперь с Атомом, кстати. Пожалуйста, говорите... Прикол в том, что Атома, скорее всего, сейчас разобьют, потому что там на него пошел Сагара. Я не знаю, какая там армия у Сагары, какая армия у Атома. Могу только предположить, что, скорее всего, небольшая его атом армия, потому что у него соседи это Сёни, с которыми он воюет, потом еще воюет с какими-то Оути, и воюет с Сагарой, то есть три врага у него вокруг, и это может означать одно, что, скорее всего, у него войска распылены везде, и поэтому он очень быстро скопытится. Можно было бы его попробовать атаковать, но я уже просто не успеваю. Я, кстати, помню такую тему. Помню такую тему. Я когда я играл за Симадзу, я <coughs> Бунга, вот где сейчас находится э, этот Атома, я пришел раньше, потому что я, соответственно, не стал нанимать самурая. Здесь нанял просто сигару и быстро, прям зимой пошел атаку на Хюгу, захватил Хюгу с жесткими потерями, пошел на Бунга. По-моему, как раз таки у Атома здесь армия была совсем маленькая, я смог его даже захватить очень быстро. Вот это вот именно, что по-моему так и было. Соответственно, может и все будет совсем по-другому Может Сагара сейчас и гребет и отступит Это было бы для меня наиболее Сейчас э, приемлемо Наиболее приятно Кстати, я мог бы уже ставить новые здания Это рынки, они приносят больше денег Но надо трактир Потому что очень народ здесь весь бунтует Хотя, слушайте А, ну да, он очень сильно бунтует Я же захватил только что, у меня армия огромная здесь сидит Так что нет Надо по-любому трактиры ставить Пока что везде так, и нанимаем также, соответственно, торговые лодки. Мы можем, кстати, торговый порт дальше развивать, но пока это... Ну, и наземный торговый порт можно установить. Кстати, да, сигару с иноземными ружьями, это, конечно, очень крутая вещь. хм, -хм, -хм. Ну нет, пока что здесь трактир все равно строим. Не буду я отменять постройку. Мне нужен трактир срочнее, чем... Срочнее, слово прекрасно. Срочнее, чем иноземный торговый порт. Он мне нужен только позже. Пока все оставляем как есть. Ну и еще разве что потом можно будет нанять еще войска. Да. Ну это конечно на следующий ход только. Мне бы несколько сигару с Яри здесь было бы неплохо иметь. А, можно кстати ниндзя взять. Вот ниндзя сейчас очень нужен мне. Исполняющий любое повеление господина. Такое серьезное лицо сделал. <смех> типа. Типа я тут, как бы, вам помогу. Но на самом деле этот ниндзя сильно большой пользы мне не принесет вначале. Он скорее будет мне просто разведывать, что там в следующей провинции происходит. Так как без его разведки я иду, по сути, на Угад, и надеюсь на то, что у врага там мало войск, но. Знаете ли, эта надежда рано или поздно не окупится, и в итоге я потеряю всю свою армию и проиграю компанию. Поэтому надо все-таки какую-то подстраховаться немножко. Ну, вот насчет Атома, с ним торговли заключать нет смысла, если даже и он и там не скоро умрет. Я его сам атакую. А если он скоро умрет, ну, соответственно, нафиг мне это нужна была торговля. Просто если я с ним торговлю заключу, а потом захочу его атаковать, это внесет некоторые проблемы в честь дойме, и там она опустится на один, если не ошибаюсь. Так что нет, спасибо. Ну пожалуй, этими. Пока что этим пока что пренебрежим. И пропустим ход. А потом я найму бичуганов там у себя. А, Сёня меня атакует. Кто таков? Его союзники? Значит, начнется война. А, кстати, его союзники, кстати, отвергли, да, это? А, Сенни это получается чувак, который захватил только что Атома. Вот это жесть. Так, да, кстати, нет, ребята, это моя все-таки точка. Валите отсюда нафиг. И, наверное... Ну нет, все-таки давайте-ка сюда. Начинаем торговать. Сразу прибыль увеличивается на 150 практически. То есть получается сотня, по сути, у меня прибыль. Потому что торговое судно тоже жрет какое-то количество бабла. Ну, оно за один ход уже окупится. Блин, очень далеко ниндзяка находится. Вот в чем проблема. Иди-ка, давай-ка туда. Я не знаю, что там за войска у моего врага. Фу. Блин. Но я нападать точно сейчас не буду, конечно. Можно подойти разве что только прям впритык, чтобы потом на следующий ход можно было атаковать. Только в этом прикол весь. Так. Ну и, конечно, нанимаем еще здесь солдат. А, тут можно только один отряд нанять. Ё-моё. Вот это классно. Ну тогда давайте берем здесь, нанимаем солдат и здесь нанимаем солдат. Они пускай будут подходить ближе к юге, потому что тут надо сейчас срочно мне иметь хоть какую-то силу. Кстати, неофициальная религия, да, это а вот это совсем рядом то, что атомы жили, у них там, получается, христианство. Скорее всего, там храм стоял, или он до сих пор стоит, потому что, если не ошибаюсь, сегодня тоже христианин, блин. Вот это проблема сейчас, есть такая войны с религиями. Я, конечно, в христианство перейти могу, но я в этом смысле, а, я, кстати, не могу. В этом смысле нет никакого, так как иначе я просто потеряю честь даймё и, ну и классно. Хотя я там получу большие деньги за отдачу территории, за аренду территории иностранным вот этим наемникам, иностранным государством, южным варварам. Но в то же время очень упадет, упадет сильная честь даймё, и везде начнется бунт. Короче, ничего хорошего. Так что будем ждать сейчас мы торговые суда, будем повышать наши деньги таким образом. Ну а сегодня. Сегодня немножко разрусся. У него 4 провинции аж. Так что Возможно, было неправильно то, что я сидел, ждал так долго. А сегодня что сделать? Опа, он нападает. Ну мы, конечно, отступаем, чувачок. А он дальше попытается напасть. Ну, пускай сегодня нападает на замок тогда. Сейчас мы его примем у себя. У нас там, тем более, еще один отряд сейчас наймется. И у нас, к тому же, здесь иначе будет бунт. Так что, по-любому, возвращаемся в провинцию. А вот, ниндзяка, ниндзяка, иди дальше. Даже ничего не обращая внимания на него. Фиг с этим Сёней. У него бунга пустой. Так что, победим, сейчас Сёня у этого замка, то все будет прекрасно. К тому же, он, кстати, по зиме прошелся вообще. Красава, чувак. Просто красава. Все бы так делали, как ты. Я вот не знаю, просто ржал бы, как... Так, давайте наймем еще торговое судно. Деньги текут рекой. Я думаю, куда их тратить. Ну, теперь можно, в принципе, попробовать даже и на сельское хозяйство, например, потратить, да? На дороги. На дороги, кстати, вот. Хотя нафиг эта дорога мне нужна. Если подумать. Нет, нафиг не нужна она мне. А, мне надо же было бы вот это сделать. А, ну, у меня пока денег равно нет, да. Так что забиваем. Ну, то есть, хотел, может, продолжить строительство, наземный торговый порт поставить, но нет, пока что нет. Сагара, кстати, вернулся домой, его потрепали сильно, это, видимо, в войне с Атома, а тем временем просто Атом захотел сегодня, прекрасно, чувак. Прекрасно придумано, так, вот тут пока все идет. Короче, деньги копим, деньги копим, ничего не строим, можно нанять, в принципе, солдат. Я бы даже сказал нужно, потому что у меня что-то тут маловато, судя по войску, Сёни, И понятное дело, что, скорее всего, там армия где-то еще шклепается. И такой же стак придет уже будет не до смеха мне. Я, конечно, сейчас победить смогу, ну а дальше тут даже непонятно, чем все закончится. Еще одних самураев я там беру. Ну и тут давайте-ка лучников. Давайте тоже сюда следуйте. Постепенно. Здесь я лучников, да, беру? Да, лучников. Ну и все тогда. Пока ограничимся именно войском, не экономикой. Будем нанимать армию. Ну и потом, когда уже по появится у меня достаточно денег, я построю новый порт. Наземный порт, это хорошо, что появится здесь Теппа. Теппа, это реально очень хорошее оружие. Даже несмотря на то, что бомжатская сигару степпа это уже неплохо в замке. Они будут расстреливать просто очень много людей. Плюс, когда враг будет залазить, его будут еще расстреливать. И, короче, там просто армия будет уменьшаться вдвое. После того, как они попытаются напасть на нас. На наших ТЭП, точнее. Оу, а вот это вот нехорошо. Вот это вот нехорошо. Война на два фронта. Короче, меня ждет. Ну ладно, что ж, друзья. Я думаю, уже это в следующий раз вы увидите. С вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи.